Остров, длиной 4 километра, расположенный в нижнем течении реки Дон в Ростовской области, славился своей аномальностью уже очень давно. Вот уже более 70 лет сами ростовчане и их гости сталкиваются здесь с неизведанным и мистическим. Эта история началась еще в 1930-х годах. Тогда несколько рыбаков решили переночевать на острове, но их сон прервало нечто очень странное. В темноте они услышали сильный взрыв. Он сопровождался крупным градом, и град этот не таял. Неподалеку повалились несколько деревьев, и оттуда вверх взмыли искры, которые потом также превратились в странную крупу. На утро рыбаки в мутном сознании из с боли в груди вернулись в Ростов. И тут же был спешно закрыт единственный мост на остров, и туда неожиданно нагрянули военные НКВД. Один из непосредственных очевидцев тех событий позже рассказывал, что еще мальчишкой отправился на остров, чтобы по-своему расследовать произошедшее. Он обнаружил вырытую яму 20 на 20 метров, которую потом кто-то пытался замаскировать. А вокруг ямы крупинки, похожие на свинец. Парень попробовал из этого свинца сделать грузил для удочки, но оно всплывало. Удивление было настолько сильным, что мальчишка предпочел о странной находке никому не рассказывать и только спустя десятки лет, когда разговоры про зеленый остров возобновились, поделился наблюдениями. Странные истории об острове появились и задолго до этого случая. В 1920-х годах ростовчане любили рассказывать, что там якобы частенько появляются привидения. Еще из истории. Между Ростовым и Батайском планировалось строительство подземного железнодорожного тоннеля, путь которого пролегал прямо под островом. Проект уже был утвержден, как вдруг власти отменили его. Тогда же в сталинские времена планировали на острове построить детский оздоровительный лагерь. Однако опять же в последний момент без объяснения причин идею зарубили на корню, хотя план строительства уже был составлен. Во время Второй мировой, защищая остров, полег целый полк НКВД. Но для чего нужно было не жалеть столько жизни, чтобы защитить небольшой клочок земли без всякой инфраструктуры? Есть версия, что-то, чему были очевидцами рыбаки, было ничем иным, как крушением корабля НЛО. Якобы его обломки и исследовали в тут же построенной на острове секретной лаборатории. Ее и защищали. Позже остров пытались засадить тополями, но план озеленения был сорван. Прижились лишь единицы деревьев. И неудивительно, замер радиоактивности земли на острове показывает, что она аномально высока. Это, впрочем, и не мешает удивлять и противоположными явлениями. Например, на острове попадаются кусты вишни, которые изумляют размерами своих чернобыльских плодов, а некоторые деревья растут под углом 45 градусов. Но самый необъяснимый случай произошел с обыкновенной семьей ростовчан, приехавших на Зеленый остров с шестилетней дочерью Ани. Вся семья была в сборе, как вдруг девочка внезапно пропала. Отец отправился прочесывать редколесье. Спустя полтора часа, случайно заглянув в палатку, где, разумеется, Аню искали первым делом, родители обнаружили ее спящей там. Девочку едва удалось разбудить. И тогда она рассказала, как пошла гулять и, заблудившись, уснула на большом черном камне посреди какой-то полянки, а проснулась уже в палатке. И якобы после этого происшествия девочка стала разговаривать во сне на неизвестном языке.